Так, коллеги, всем добрый день. Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно и слышно, поставьте плюсик в чат, если все с этим в порядке. Вот, тема нашей сегодня – планирование, но главная новость связана, конечно же, не с ней. Наверняка многие из вас еще не отошли от вчерашнего небольшого шока, связанного с квотированием. Это самый гениальный нормативно-правовой акт, который когда бы я раньше не видел. Переплюнули 925-е постановление. Вот. По сложности, видимо, мы с вами в следующем году будем не отрывать глаз от перечня КПД-2 и сравнивать позиции, соответствия несоответствие, несоответствия, присутствие их в реестрах, в том числе по закупкам до 100 тысяч рублей. Вот. В том числе закупки единственного поставщика, поэтому поскольку наша тема называется планирование закупок, искренне вам рекомендую закупки ваши айтишные как минимум на следующий год попытаться объявить в этом году с тем, чтобы иметь возможность завершить их по старым правилам, ну и купить то, что вам нужно. Это что касается новостей. Теперь переходим непосредственно к теме. Специально минуту выдержал, пока коллеги подключаются. Говорить будем сегодня о планировании, как и заявлено в программе. Сперва рассмотрим общие вопросы, потому что новичков достаточно много всегда присутствует на вебинарах. После поговорим об некоторых изменениях, которые со следующего года вступают в силу. И посмотрим в заключение небольшой обзор практики по основным нарушениям, которые заказчики допускают в сфере планирования закупок. Вебинар у вас читаю я, меня зовут Байрашев Виталий Радикович, занимаюсь закупками по 2 2 ФЗ уже порядка 5 лет написал книгу в этом году по 223 ФЗ возможно еще какая-то часть осталась поэтому кому интересно можете написать на электронную почту которая есть на первой странице слайда а вот мы тогда приступим непосредственно к основной части что требует от нас 223 закон в части планирования закупок в части планирования закупок у каждого заказчика должно быть два плана закупки. Соответственно, план закупки основной, который есть у, у всех заказчиков срок не менее чем один год. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции на срок не менее чем от 5 до 7 лет. У отдельных заказчиков, на которых распространяется планирование закупок отдельными заказчиками, должно быть по субъектам малого и среднего предпринимательства на срок не менее чем 3 года. Значит, дополнительные требования к планированию устанавливаются постановлением правительства Российской Федерации. 932-е постановление – это основной нормативный документ, которым вы руководствуетесь при планировании. Какие-то требования к планированию есть в 223 ФЗ – Напрямую, какие-то требования к планированию закупок, все остальные, в том числе форма плана закупки, установлена 932-м постановлением правительства. То есть все, что касается планирования, открываете, читаете. Сегодня я его пересказывать не буду. Надеюсь, что вы с этим с прочтением справитесь самостоятельно. Поэтому остановимся только на каких-то важных аспектах, связанных с его заполнением. 908-е постановление определяет порядок размещения информации в ВИИС, ну, в частности, говорит о том, что до определенного числа необходимо разместить план закупки до 31 декабря, в течение 10 дней нужно повесить изменения, вот это все 908 постановление. При планировании нужно учитывать также требования законодательства, связанные с проведением закупок в электронной форме, 616-е постановление никуда не делось, вот в измененном документе ссылаются на другое 616-е постановление вот. по 44-му закону. Вот это тоже необходимо иметь в виду. И, конечно же, часть вопросов, связанных с планированием, вы можете урегулировать сами в своих локальных актах, понимая, что, в принципе, вот такое реальное планирование закупок, оно не описано в нормативных актах. То есть в нормативных актах установлены определенные требования, связанные с раскрытием информации. Соответственно, если мы говорим про то, как планирование осуществляется в рамках конкретной организации, то что вы делаете – в какой срок вы вносите изменения, например, когда вам подразделения должны присылать информацию для плана закупки, как вы вообще к этому процессу проходите, например, работы с запасами, в какой момент вы инициируете новую закупку, ну, например, осталось у вас меньше определенного количества продукции. Эти вопросы могут быть урегулированы локальными актами и не обязательно положением о закупке. Ну, потому что сегодня тоже об этом скажу. Положение о закупке регулировать планирование, конечно же, может, но очень увлекаться может быть опасно, поскольку вам это все потом придется соблюдать. И несоблюдение имеет определенные правовые последствия, нарушение вами, вашего, вашего собственного положения о закупке. Значит, вопросы, какие чаще всего задают, тоже по ним пройдемся в части планирования закупок. На какой срок размещается, как вносятся изменения, что можно включать в план закупки, что можно не включать в план закупки. Поэтому давайте тоже с вами коротко посмотрим, какие есть здесь основные вопросы, связанные с планированием. Значит, план закупки. Коллеги, со звуком все в порядке? Слайды будут. Слайды будут, не переживайте. Спасибо, Татьяна. Значит, можно ли план закупки опубликовать на срок более чем один год? Конечно же, да, потому что 223 ФЗ говорит нам о том, что план закупки вы вправе разместить, ну, не вправе, вы обязаны его разместить на срок не менее чем один год. То есть не менее чем один год, значит, вы можете план закупки сделать на два года, на три года, ну, на сколько угодно, на полтора года. Вот. Ну, практика обычно говорит, что делают план закупки на срок, Срок один год. Сейчас мы опускаем вопросы, связанные с планированием закупок МСП отдельными заказчиками, которые в рамках 13.52 являются таковыми. Вот. Вот, это, вот этот вопрос мы опустим. Но в целом обычно планируют закупки на год. Больше, чем на год, встречается редко. Ну вот я обычно рекомендую планировать больше, чем на год, только в одном случае. Например, вашу организацию создали в середине года, и вам нужно сделать план закупки. Вот в этом случае может быть целесообразно сделать план закупки не на год, а на полтора, чтобы уже впоследствии привязываться к тем срокам, которые установлены в законе. Это может быть просто удобнее вам. А, соответственно, план закупки и изменения в него размещаются... Э Размещается в единой информационной системе до 31 числа каждого года, то есть вам в этом году нужно подготовить и опубликовать в единой информационной системе план закупок на 21 год, если у вас его нет, не позднее 31 декабря. Если вы утвердите его раньше, утвердите вы его, например, сегодня, то вы должны будете его повесить ну, не позднее 18-го, получается. То есть считаете от сегодняшнего числа, там, сегодняшний день не учитывается, считаете 10 дней, получаете соответствующую дату по правилам Гражданского кодекса. Если у вас уже есть план закупки на 3 года, вам каждый год его размещать необходимости нет, у вас есть план закупки. Вот. Значит, план закупки, естественно, размещаете при отсутствии. Вам никто действительно не запрещает его сделать на более длительный срок. Дальше. В какой момент нужно вносить изменения в план закупки? Потому что план закупки, естественно, может быть изменен вами. Изменен он может быть любое количество раз. То есть вы можете хоть каждый день менять план закупки, если у вас объявляются закупки, но делать этого я вам не рекомендую все-таки, хоть и нет за это никаких, никакой ответственности, нет никаких ограничений на изменение плана закупки, однако ну, контролирующие органы могут здесь увидеть ну, некоторые недостатки в вашем планировании, зачем вам потом в актах проверки... Зачем вам потом в актах проверки видеть какие-то ну, нехорошие вещи в свой адрес, что вы плохо подходите к планированию и каждый день вносите изменения в план закупки. Вот. Но запрета такого нет. Вносить изменения в план нужно не позднее того срока, когда вы непосредственно размещаете извещение о закупке, потому что ну, сами знаете, что единая информационная система устроена таким образом, что информация... Информация в план закупки должна быть внесена до размещения извещения. То есть технически эти процессы увязаны. То есть разместить извещение до включения информации в план в большей части случаев вы не можете. Есть отдельные исключения, о них коротко упомянем, но тем не менее. Одна строка в плане закупки – это значит одно извещение, либо один лот. в рамках... Извещение может быть несколько лотов, соответственно, каждая позиция плана будет образовывать отдельный лот. если у вас многолотовая закупка. Если у вас закупка у единственного поставщика, то для публикации договора в реестре договоров необходимо иметь там позицию плана закупки. То есть эти вопросы тоже увязаны. Значит, вопросов тут, я смотрю, довольно много задают. Давайте ближе к концу, наверное, я на них отвечу. Вот, вебинар сегодня будет достаточно долгий. В прошлый раз ругались, что мы три часа его разбирали, поэтому сейчас по основному материалу пройдемся, и в чате спокойно можете потом задавать вопросы. А изменения в план закупки можно вносить в день размещения извещения. Ну, совершенно логичный вывод. Вот одно из дел было рассмотрено. В прошлом году, год назад, московский ФАС и участник закупки жаловался на то, что заказчик поздно разместил информацию в план закупки и участник закупки не смог якобы найти эту информацию. Ну, смысл плана на самом деле очевиден. Смысл плана состоит в том, ну, по идеологии законодателя, как минимум, что вы в конце года, например, размещаете информацию о планируемых закупках, и участники могут заранее зайти в этот план закупки, посмотреть, что вам нужно, и, как они любят говорить на различных конференциях, подготовиться к проведению закупки. Ну, я не знаю, вот много ли таких есть участников, которые изучают план закупки. Ну, мне вот чаще, чем один или два раза в год с вопросами по плану закупки никто не обращается из-за именно участников закупки. Конечно, есть компании очень крупные, например, у которых там огромные планы закупки, там можно что-то, наверное, интересное для себя найти, попытаться отследить, но... Формально нет никакой проблемы и нет никакого законодательного запрета в том, чтобы заказчик внес изменения в план закупки непосредственно перед размещением извещений. Ну, как бы в этом случае, конечно, функция планирования несколько теряется, то, что вы вносите изменения в план день в день, но, с другой стороны, законодательного запрета нет, и Федеральная антимонопольная служба в своем решении говорит нам, что вообще-то, есть требования к формированию плана закупки с момента, с момента внесения изменений, заказчик в течение 10 дней вешает план закупки и перечень изменений, как тут спрашивает Вера, перечень изменений тоже вешать надо, в соответствии с 908 постановлением, и на этом все. То есть никаких дополнительных требований нет, и нет запрета публиковать изменения в план закупки в день размещения извещений. Вот, собственно, и все. Дальше. А закупку без позиции плана закупки, как я уже говорил, ну, провести технически невозможно. Провести технически невозможно. Есть исключения, которые позволяют в отдельных случаях не включать информацию в план закупки. Вот. Но... В общем и в целом, 223 закон говорит нам о чем? О том, что договоры в рамках 223 закона заключаются в соответствии с планом закупки. То есть даже договоры единственного поставщика перед тем, как размещать информацию, вы должны убедиться в том, что у вас есть соответствующая позиция в плане закупки. Без этого у вас сделать это надлежащим образом не получится. Нужно ли размещать план закупки, если у вас нет закупок с ценой свыше 100 тысяч рублей? Ну, вполне нормальная ситуация, вы можете быть небольшим заказчиком, каким-то небольшим учреждением, и ну, у вас мало закупок. Или у вас, например, маленький бюджет и 90% закупок всех, которые вы можете себе представить, у вас вписываются в 100 тысяч рублей. Соответственно, в планируемом году у вас не предусмотрено каких-то крупных закупок, а вы все свои потребности умещаете вот в эту сумму. Нужно ли в этом случае публиковать план закупки? Действительно, публиковать его нужно. В единой информационной системе есть такая возможность, не обязательно создавать какие-то несуществующие позиции плана, вы просто можете поставить галочку напротив признака «закупка размещается», вот здесь из открытой части пример приведен, «закупка шляется на сумму, не превышающую размер установленной частью 15 статьи 4 закона 223 ФЗ», то есть вы… Ставите эту птичку, и вот у вас пустой план закупки. Основной раздел – раздел МСП, но сделать это нужно, потому что в противном случае, если вы пустой план закупки хотя бы не повесите до конца 31 декабря, то у вас наступает административная ответственность за... Просрочку за неразмещение. Всего два плана закупки. И, э, обычный инновационный. У всех заказчиков, если вы не закупаете инновационную продукцию, точно так же размещаете пустой план закупки инновационной высокотехнологичной продукции лекарственных средств сроком от 5 до 7 лет. Поэтому зайдите в единую информационную систему, проверьте, что у вас есть два плана закупки, соответственно, на э, будущий планируемый период. Значит, исключения, когда можно проводить закупку без наличия позиции в плане закупки, они описаны непосредственно в 932-м постановлении, ну и что-то упоминается в 223-м законе. Значит, в план закупки вы можете, ну точнее сказать, вы не можете, вы не должны включать в план закупки информацию, Сведения, которые составляют там, государственную тайну, информацию о закупке, которая не подлежит размещению в ВИИ в соответствии с решениями правительства. То есть вот, вот эти вещи, конечно же, в план закупки <coughs> включать нельзя. То, что упоминается в законе, как не подлежащее размещению в единой информационной системе сведений. Там есть перечень по Роскосмосу, по Росатому, по каким-то отдельным другим заказчикам, поэтому... Обратите внимание, что если у вас даже есть закупки, далеко не всегда, вы обязаны их размещать в единой информационной системе. То есть ваше положение закупки в отношении, например, таких закупок должно содержать порядок проведения закрытых закупок. То есть как вы их проводите? Без размещения в единой информационной системе. Может быть, приглашение направляете, может быть, там, через закрытую площадку, еще как-то. Но в любом случае эта информация не должна размещаться в единой информационной системе в сфере закупок. Кроме того, речь идет еще о чем? что вы вправе не размещать в единой информационной системе информацию, вы вправе не размещать в единой информационной системе информацию, предусмотренную пунктами 1.3 части 15 статьи 4.2.2.3 ФЗ. То есть вот те самые, те самые закупки до 100 и до 500 тысяч – те отдельные виды услуг, которые можно не размещать в единой информационной системе, вот поправили наконец 932-е постановление, ну, например, аренда туда попала, отдельные виды финансовых услуг, например, открытие расчетных счетов, вот эти услуги можно не включать в том числе в план закупки. План закупки должен иметь по квартальную разбивку, да. Формально должен, единая информационная система это никак не учитывает. Можете Excel-файл прикрепить. Когда можно проводить закупку еще без наличия, без наличия позиции в плане, это те случаи, когда речь идет о закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций, природного техногенного характера. Вот... Об этом говорит нам сам 223 закон, часть 5.1, статьи 3. То есть если у вас такая ситуация, и у вас нет ну, по каким-то причинам технической возможности внести информацию в план закупки, то вы можете разместить извещение без включения позиции в план закупки. Я не знаю, так кто-то делает вообще, нет? Есть у заказчиков проблемы с тем, чтобы утвердить изменения в план закупки в такой ситуации и включить информацию, ну, например, проводить конкурентную закупку без размещения информации в плане закупки. Но, тем не менее, закон такое позволяет, однако вот, в 932-м постановлении почему-то об этом не упоминается. Тоже достаточно странно, поэтому ну, все-таки я бы рекомендовал эти закупки в план включать, если нет каких-то с этим проблем. Однако есть действительно вам позволит разместить извещение, без изменения плана закупки, если вы поставите галочку напротив признаков, что закупка осуществляется вследствие аварии, чрезвычайной ситуации, природного техногенного характера и так далее, и так далее, и так далее. То есть, есть такая техническая возможность. Мне она однажды даже помогла разместить совместную процедуру закупки. Были определенные технические сложности. Вот. Но как бы в целом, я думаю, не особо пользуется спросом вот эта опция, потому что, как правило, нет проблем с корректировкой плана закупки у заказчиков, если мы не говорим, ну, наверное, про тех, кого корпорации контролируют, где мониторинг, оценка соответствия. Вот. А что касается непреодолимой силы, что касается непреодолимой силы обратите внимание, что есть постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации вот по этой теме в котором говорится, что вообще-то таким обстоятельством может признаваться, что только то, что непредотвратимо может случиться, и стороны как бы не могли никак предусмотреть данные последствия, избежать их наступления. Вот. Отсутствие у заказчика денежных средств, например, не является обстоятельством непреодолимой силы. Там, то, что снег выпадет в декабре месяце, это тоже не обстоятельство непреодолимой силы, но предусмотреть это было возможно. Поэтому учитывайте также этот момент, что вот эти случаи, которые здесь перечислены, это скорее исключение. Не нужно пытаться какие-то закупки, например, подтягивать под понятие аварии, под понятие непреодолимой силы, угроз их, предотвращение угрозы их возникновения, если вы в этом не уверены, если у вас... Есть такая ситуация, это наверняка ваше положение закупки вам позволяет провести закупку у единственного поставщика без каких бы то ни было проблем. Значит, формирование раздела закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот этот раздел вообще публиковать обязаны не все заказчики, кто применяет 1352, только, соответственно, те, кто исполнять требования по мониторингу оценки соответствия, то есть отдельные конкретные заказчики. Вот. Но какой есть технический нюанс? Если вы применяете 1352, проводите закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, вот это постановление, кстати, тоже недавно поменяли, там нельзя теперь требовать выписку, из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и декларации, поэтому проверьте, может быть, вы до сих пор требуете, вот, чтобы не получить какую-то ненужную жалобу. Вот. И, соответственно, когда вы эти закупки публикуете в соответствии с 13.52, то 13.52 требует, чтобы в извещении в документации указывалась информация о том, что закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот в чем здесь специфика? Что вот эта галочка в развещении о том, что закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, она проводится только, появляется только в том случае, ну, если там ничего не поменяли вдруг, надо будет, кстати, проверить, появляется только в том случае, если вы при планировании закупок отнесли закупку к субъектам малого и среднего предпринимательства. И в этом случае у вас автоматически появляется этот раздел. То есть в это работает вот так. Если вы хотите, чтобы у вас в возвещении стояла галочка нужная, то в план закупки нужно эту закупку пометить как закупка, участниками которых являются только субъекты малого среднего предпринимательства. Тогда у вас возвещение это появится. Поэтому, в принципе, если вы этот раздел формируете, будучи обязанными применять 13.52, никакой проблемы нет. Но формально, с точки зрения закона, не все заказчики обязаны формировать раздел плана закупки отдельный для субъектов малого и среднего предпринимательства вот отдельными заказчиками с прошлого года с ноября прошлого года планирование таких закупок должно шляться на срок не менее чем 3 года. Ну, реализовано это опорно в общем то в прошлом году я надеялся что как-то поменяют единую информационную систему, когда вам в декабре месяце рассказывал про планирование закупок но ожидания мы никак не оправдались. В общем-то, нет, нет никакого специального функционала для, например, планирования закупок на один год всех и на три года закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому вот заказчики, которые с этим имеют дело, ну, зачастую просто вынуждены ставить, например, срок действия своего плана закупки – три года. То есть планировать закупки на три года, при этом по субъектам МСП распределяется информация на все три года, по остальным закупкам делается на один год, как обычно. Есть такая тоже неприятность. Значит, в положении о закупке, как я говорил, можно. И, ну, в принципе, даже закон предполагает, что определенные требования к планированию могут присутствовать, поскольку порядок подготовки закупок также регулируется положением о закупке. Но понятие порядок подготовки законом не определен и с учетом того, что, в принципе, вас могут, вашу закупку могут обжаловать, если вы будете нарушать свое положение закупки, то детально регулировать в положении закупки ну, вопросы планирования, на мой взгляд, не стоит. Потому что положение закупки для вас – это обязательный документ с точки зрения вот любых внешних Проверяющих, например, для э, участников закупки. То есть участник закупки имеет право обжаловать вашу закупку в том случае, если вы не соблюдаете, например, порядок планирования закупок, который урегулирован вашим положением о закупке. Вот надо ли это вам? Я думаю, что не надо, поэтому отдельные вопросы, связанные с планированием закупок, которые вы хотели бы урегулировать, возможно, следует вынести в локальный акт заказчика, ну, например, приказ руководителя организации какой-то выпустить, в котором будет определяться там, порядок планирования закупок или порядок какой-то взаимодействия подразделений при проведении закупок. У многих заказчиков есть такой документ, который описывает именно какие-то внутренние локальные процессы, он не является публичным, знать об этом... В принципе, всем не обязательно. Вот кто-то эти вопросы вносит в положение закупки, но нужно понимать, что положение закупки поменять несколько сложнее. То есть положение закупки утверждается определенным органом. Там. Многие заказчики по полгоду утверждают изменения в положении, кто-то и больше. Поэтому те вещи, которые вы, ну, так скажем, Возможно, думаете о том, чтобы в какой-то момент что-то поменять, целесообразно, может быть, вынести именно в какие-то локальные акты, которые, ну, при случае руководитель организации вам утвердит их гораздо быстрее. Какие-то изменения в ваши локальные документы, чем это будет утверждено на уровне положения закупки. Хотя вот у кого типовое положение, возможно, и выбирать не приходится. Дальше. А «Нужно ли включать закупку лекарств в оба плана закупки?» годовой план, план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Вот действительно, если вы закупаете, например, лекарственные препараты, то вам следует включать информацию о данных закупках в оба плана закупки: в план закупки инновационный, в план закупки обычный. Мотивирует межэконом развитие, мотивировала в шестнадцатом году это тем, что разные требования к содержанию плана закупки есть в отношении инновационного плана закупки, в отношении обычного плана закупки, поэтому э, они считают, что они считают, что включать нужно в оба плана закупки. В принципе, не согласиться с ними тут достаточно сложно. Если у вас есть закупки филиалов, вы большая организация с филиалами в субъектах Российской Федерации, то исходя из требований Гражданского кодекса, вам необходимо все закупки ваших филиалов включать в план закупки головной организации. Раньше, насколько знаю точно, была техническая возможность зарегистрировать филиал как отдельного заказчика, вот, но это некорректно, поскольку планируют закупки у нас непосредственно сами заказчики. Филиал, не является... филиал у нас не является кем? самостоятельным юридическим лицом, поэтому все его закупки должны быть в едином плане закупки большой компании. Если не закупаете лекарственную продукцию, ну, может быть, высокотехнологичную закупаете. Если ее не закупаете, у вас пустой план закупки на от 5 до 7 лет. А, так, ну, это, наверное, большинство из вас знали. Проговорил для тех, кто вообще с планированием в первый раз столкнулся, для того, чтобы меньше было ошибок и неприятностей с этим связанных. Коротко поговорим про планирование закупок отдельными конкретными заказчиками. Какая тут есть специфика, требования. Но ну, значит, еще раз. План закупки у всех заказчиков формируется на срок не менее чем один год. То есть про инновационным мы сейчас с вами забыли на время, это отдельная песня, для многих не актуальная. Вот. Но что касается заказчиков, которые определены правительством Российской Федерации, кто попал под мониторинг, оценку соответствия. Значит, на них планирование закупок в соответствии с требованиями еще 1352 предполагает формирование раздела плана закупки по субъектам малого-среднего предпринимательства. То есть вы берете ваш план закупки и туда включаете позиции плана закупки по субъектам малого-среднего предпринимательства на срок не менее чем 3 года. То есть у вас, допустим, если вы обязаны планировать закупки на срок не менее чем 3 года у субъектов малого и среднего предпринимательства, то по основным позициям у вас будет на 2021 год план закупки, по субъектам малого и среднего предпринимательства у вас будут позиции на 2021 год, на 2022 год, на 2023 год. Вот такая вот интересная штука. А требования к наполнению вот этих позиций по первому году, по второму и по третьему году, они несколько отличаются. Отличия эти написаны в 932 постановлении, поэтому те, для кого это актуально, обратите внимание на требования, которые предъявляются потому что, мы ну, действительно, спланировать закупки на три года – это достаточно проблематично. И практика говорит о чем? О том, что многие заказчики к этому подходят, ну, так скажем, очень формально. То есть есть случаи, когда крупные заказчики, вот, на которых это требование распространяется, вообще эти требования не учитывают. Ну, соответственно, здесь риск привлечения к административке за неразмещение информации. Вот. Если э, другая часть заказчиков э, подходит к этому исключительно формально, ну и какое-то минимальное количество позиций включают в план закупки э, на последующие периоды. Ну, например, включают по там, одной позиции на второй год, по одной позиции на третий. Ну, и только ну, небольшая часть заказчиков, конечно, э, старается включить на все три года, э, позиции по субъектам малого-среднего предпринимательства. Вот именно этот третий подход представляется более корректным, вот, потому что, ну, все-таки, наверное, саботировать требования постановлений правительства, ну, это не совсем не совсем корректно. Понятно, что вы все на три года вперед знать не можете, но хотя бы какие-то основные потребности, которые у вас там из года в год возникают, ну, например, там клининг вы закупаете или вы закупаете там охрану, может быть, вы закупаете канцелярку, какие-то товары, которые вы покупаете у субъектов малого и среднего предпринимательства, например, для производства, для хозяйственной деятельности. Вот. Может быть, оборудование какое-то у вас запланировано закупки на несколько лет вперед. Вот это можете включить. В конце концов, вам ничто не мешает потом внести изменения в план закупки и, соответственно, добавить то, что необходимо, убрать то, что не нужно и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Учитываться процент по МСП будет с учетом первого года, поэтому, конечно, к первому году планирования нужно уделять максимальное внимание. Именно первому году планирования. По закупкам инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, по конкретным заказчикам также должен быть раздел по субъектам МСП в соответствии с утвержденным перечнем товаров, работ, услуг, вот этих инновационных, высокотехнологичных, которые заказчики обязаны закупать. То есть есть конкретные заказчики, определены распоряжением правительства 475, в котором перечисляются конкретные юридические лица, обязаны закупать высокотехнологичную продукцию, инновационную продукцию, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. Там есть специальный отчет, поэтому посмотрите, если вдруг вы в этом перечне оказались. План закупки товаров, работ, услуг, ну, значит, конкретных заказчиков также должен содержать этот перечень. То есть эти заказчики создают специальный перечень и определяют там те товары, работы, услуги, которые они закупают ну, непосредственно у субъектов малого и среднего предпринимательства. Дальше. Мониторинг и оценка соответствия плана закупки ну, – не тема нашего сегодняшнего разговора, но упомянуть о ней хотя бы коротко стоит. Вот. У тех заказчиков, которые попадают на мониторинг оценку соответствия, необходимо понимать, что… Публикация плана закупки происходит не автоматически, то есть большинство заказчиков, кто с этим не сталкивается, на кого не распространяются требования по мониторингу и оценке соответствия, все достаточно просто, берется непосредственно... План закупки, готовятся изменения, вешается перечень изменений и размещается информация. Дальше вы можете публиковать извещения, договоры в реестре договоров, ну и так далее. Те заказчики, которые отдельные и конкретные, там несколько ситуаций сложнее. То есть, когда вы создаете изменение план закупки или формируете план закупки, он направляется на мониторинг оценку соответствия либо в корпорацию МСП, либо в органы исполнительной власти на уровне субъектов Российской Федерации, после чего Значит, они проверяют этот процент МСП, проверяют наличие перечни, выдают заключение по результатам мониторинга оценки соответствия, которое вы обязаны разместить в единой информационной системе. Значит, положительное заключение, отрицательное заключение может выдаваться. Если выдать, будет выдано отрицательное заключение, то необходимо будет поправить это все дело, ну иначе... Федеральная антимонопольная служба может вам приостановить исполнение плана закупки запросто, то есть достаточно такая серьезная мера ответственности, но думаю, что до этого мало у кого в практике доходило. Вот, поэтому обратите тоже на это внимание, если вы относитесь к заказчикам, которые попадают под мониторинг оценки соответствия, вам тем более нужно закупки свои планировать заранее, потому что срок мониторинга оценки соответствия, он определен 2-2-3 ФЗ постановлениями правительства, и это необходимо учитывать в вашей закупочной деятельности закупки инновационной продукции высокотехнологичной продукции еще раз говорю конкретные заказчики в первую очередь должны на это обращать внимание то есть которые определены в распоряжении правительства и в общем то эти заказчики определяют ну, кроме того перечень товаров работ услуг которые они закупают инновационной высокотехнологичной продукции они должны также утвердить разместить положение о порядке применения и внедрения товаров работ услуг удовлетворяющих критериям инновационной продукции, высокотехнологичной технологичной продукции. То есть вот есть еще такие дополнительные требования. Федеральные органы исполнительной власти, например, госкорпорации, они издают свои собственные акты, посвященные... Таким закупкам, то есть, что относится к высокотехнологичной продукции и инновационной продукции. Особо полезной информации я там не встречала. Ну вот, например, по-моему, в 2020 году вышел, вышел приказ министерства, министра обороны. Вот в части вот этой инновационной высокотехнологичной продукции. Ну и сводится это все в основном к перечислению тех критериев, которые определены в постановлениях правительства Российской Федерации. К инновационной продукции, что обычно относится. Продукция, которая, которая нет на рынке, которая обладает уникальными свойствами, которая обладает, имеет... Ну, в качестве такого свойства, например, снижение затрат на владение, продукция, которая производится высоко квалифицированным персоналом с использованием какого-то высокоточного оборудования, с использованием какой-то специальной техники, то есть ну, много таких вот красивых описательных слов, но никто на самом деле толком не может сказать, а что же такое инновационная продукция, высокотехнологичная продукция. Даже он диссертацию магистрскую писал по этой теме в пятнадцатом году, можете в интернете найти. Но ничего такого особо интересного по российской практике найти такого не удалось. Закупки инноваций – это что-то, что... -то, что ну, вот в данный момент э, немного насаждается сверху, э, но мало кто что в этом понимает. То есть, есть подходы к закупкам инновационной продукции за рубежом, как это осуществляется. Что-то похожее, кстати, на наши двухэтапные конкурсы, которые могут там, даже в рамках контрактной системы проводиться, но никто их почти никогда не проводил, за редким исключением. Вот. И ну, в 2-3 ФЗ, соответственно, тоже. Достаточно интересные кейсы. Сперва нужно найти это решение, потом там, закупить мир, потом каким-то образом его внедрить, посмотреть, как это работает, потому что то, что предлагает нам в данном случае правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, но ну, это заточено в первую очередь под закупки готовой продукции. То есть вот вопрос, на сколько лет продукция уже созданная будет являться инновационной, потому что... Понятие инновационности, оно на самом деле гораздо шире может предполагать закупку не только уже существующих решений, но и, например, работ по созданию таких решений. Так, ну это было небольшое лирическое отступление. Значит, посмотрим с вами теперь, как заполнять информацию в плане закупки. На что обратить внимание, потому что, ну, постановление постановлениями, закон законами, а нужно руками что-то еще сделать. план закупки сам, сам по себе он не появится. Поэтому посмотрим с вами, на что нужно обратить внимание основное в части требований к планированию в рамках 932 постановления. Значит, 932-е постановление, оно у нас содержит... Мало того, что форму плана закупки, еще и некоторые требования к заполнению плана закупки. Что касается наименования, местонахождения, контактных данных, вот эта вся информация она берется из карточки заказчика. То есть если вам нужно поменять наименование организации, у вас, например, было переименование, у вас, соответственно, там поменялись какие-то контакты ваши, которые указываются в извещении и в документации, то это означает, что вам нужно внести изменения в карточку заказчика, обновить там эти сведения, и потом, соответственно, у вас это все будет подтягиваться и в план закупки, и в извещении и так далее. А порядковый номер формируется автоматически. Вот то, что спрашивали у меня про поквартальную разбивку, это никак не учитывается, поэтому если хотите делать план закупки с поквартальной разбивкой, размещайте в составе плана закупки экселевскую табличку, где будет написано там, закупки первого квартала, 1, 2, 3, 4, 5, закупки второго квартала, там, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. И с этого как... Как таковой не учитывает, но справедливости ради могу сказать, что там есть возможность установить фильтры по месяцам. То есть вам, например, нужен какой-то период, вас интересуют закупки конкретного квартала, вам ничто не мешает открыть поисковую форму плана и туда поставить, ну, например, что закупки в период с января по март. Вот вам первый квартал, по поквартальная разбивка. Ну, она... Такая, специфическая. Такая Плюс еще, как здесь в чате отмечали, но я не комментировал, в план закупки будут перетекать позиции, которые вы вносили в план закупки предыдущих лет со сроком исполнения более чем срок, срок действия плана закупки. Ну, например, в конце прошлого года вы разместили закупку и срок исполнения договора 2 года. То есть в конце 19 вы разместили, срок исполнения будет составлять 21-22 год. Вот в этом случае у вас ИИС попросил еще тогда распределить объемы финансирования. Распределить объемы финансирования по годам, и то, что будет касаться, например, 21 -го года, оно вам перекичет автоматически из плана закупки 19 -го года. Вот это так работает, ну, влияет это в первую очередь на проценты закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, если вы применяете постановление правительства номер 1352. Работает это так. Значит, что в план закупки необходимо включить? Необходимо включить предмет договора с указанием кодов АКВЭД-2 и ОКПД-2. Соответственно, здесь что вы включаете? В отношении АКВД-2, ну, и АКПД-2, вы, конечно, можете включить максимально длинный код. Можно включить максимально длинный код, соответственно, и что тогда? и вы исполняете эти требования автоматически. Но 932-е постановление не требует от вас указания вот максимально длинного конкретного кода, и в качестве требования минимум вы можете по АКВЭДу-2 установить, что раздел и подраздел. В данном случае раздел и подраздел – это что? Это раздел А, там подраздел в отдельных случаях там может быть какой-нибудь А, Б, А, С, какой-то более конкретный. Вот. По АКПД-2, если посмотреть структуру классификатора, то там упоминается раздел и класс. То есть класс – это первые две цифры, самые большие. Самые большие две цифры, то есть дальше детализировать особой необходимости нет, но в данном случае рекомендуется постановлением правительства указывать позиции более точно. То есть вообще раздел – это буквенное обозначение. Но единая информационная система буквы нам не показывает в рамках планирования закупок. То есть указываются сразу классы или подразделы, то есть две цифры. Минимум две цифры должно быть включено в план закупки. Но правительство рекомендует указывать дальше. То есть указывать максимально точный код, который соответствует конкретному товару, работе, услуге, которую вы, собственно, закупаете. Я в самом начале говорил, что нужно обращать внимание на требования к проведению закупок в электронной форме. То есть вы, конечно, на это можете обратить внимание при подготовке извещения, но правильно обращать на это внимание при планировании закупок. Потому что у, нас, у вас положение закупки может подразумевать, например, Возможность проведения закупок не в электронной форме. Например, бумажные закупки вы можете продолжать проводить, если положение закупки вам это позволяет, но продолжает действовать, в частности, 616-е постановление правительства. 616-е постановление правительства говорит о том, что те товары, работы, услуги, которые включены в перечень 616-го постановления от 2012 -го года, вот не путайте с 616 постановлением, которое в рамках 44-го закона. Это вот новая головная боль, которая появилась вчера. Вот. Здесь имеется в виду 616-е постановление, которое определяет перечень товаров, работы, услуг, закупаемых заказчиком в электронной форме. Появилось в двенадцатом году, но оно действует до сих пор, его необходимо учитывать. Вот конкретно в этом кейсе какая была проблема. Конкретно в этом кейсе заказчик что сделал? Заказчик провел закупку в электронной форме, значит, закупка не состоялась, он решил ту же самую закупку провести в бумажной форме, но... Выбранный ими код попал в 616-е постановление правительства, и таким образом заказчик допустил совершение административного правонарушения, часть первой статьи 7.32.3 КОАП, в рамках которого есть достаточно большие штрафы, ну вот... В частности, там, получается, не проведение закупки в электронной форме. Там, в первом случае большой штраф, во втором случае там, больше двух раз нарушить, возможно, даже дисквалификация Соответственно, оштрафовали юрлицо на 100 тысяч рублей, попытался заказчик это в суде отменить, две инстанции прошел, но решение... Э, Решение антимонопольного органа, ну, точнее, не решение, а постановление о привлечении там, к административной ответственности осталось в силе. Закупки 616 можно проводить у единственного поставщика э, из суммы до 100 тысяч рублей? Ну, можно, там же есть исключение, что закупки единственного поставщика под 616 не попадают. Ну, как бы закупку единственного поставщика в электронной форме провести, конечно, можно, но, наверное, это лишено всякого смысла, то есть для чего и как проводить закупку единственного поставщика в электронной форме. По-моему, это достаточно достаточно странное явление. Поэтому вы можете это сделать, но <coughs> поставщик здесь безусловно исключение, потому что наш законодатель все-таки она нас в 2012 году и сказал, что те закупки, которые проводятся у единственного поставщика, они не попадают под требования данных пунктов. А кроме того, как вы правильно отметили, закупки до 100 тысяч рублей сюда не попадают, и плюс сюда не попадают еще закупки по чрезвычайным ситуациям, авариям, вот то исключение, которое я сегодня кратко упоминал. Значит, дальше, что необходимо еще включать в план закупки, это требования к товарам, работам, услугам, функциональные, технические, качественные характеристики. Вот здесь говорится при необходимости, но вообще, конечно, стоит их заполнять. Вообще, конечно, стоит их заполнять, если вы их знаете, имеете об этом представление. То есть, ну, как минимум для того, чтобы участники закупки могли вашу потребность идентифицировать, понять, что вам примерно нужно. Единицы измерения закупаемых товаров, работ, услуг, коды по OKI OK, плюс количество товаров, работ, услуг в натуральном выражении. Вот это немножко поменяется с Нового года, мы с вами посмотрим. Но здесь достаточно все... Понятно, я думаю, для большинства, открываете классификатор, общероссийский классификатор единицы измерения, выбираете нужную единицу, например, там, в, штуках. в штуках, например, указываете, указываете там, в месяцах, может быть, что-то, если это услуги, именно имеющие там, длительный характер, площади в квадратных метрах можно указывать, например, там, ремонт помещений. Может быть, самый разный подход, вариантов здесь достаточно много, но в крайнем случае там какая-нибудь условная единица. В соответствии с тем заданием, это корректно будет прописывать на требованиях? Ну, это просто лишено смысла, хотя примерно, наверное, процентов 60 заказчиков пишут именно так. В своем плане закупки, значит, регион поставки товаров, работы, услуг вы указываете... Соответственно, что вы указываете регион Российской Федерации. Вот Здесь, кстати, что интересно, не предусмотрел наш законодатель возможность указания регионов за пределами Российской Федерации. То есть проблема такая существует достаточно давно. Если вы хотите объявить закупку с исполнением договора за пределами территории Российской Федерации, вам придется выбирать какой-то код АКАТА. Российский и где-то в примечаниях писать, что исполнение договора за пределами территории Российской Федерации. Ну, не предусмотрели они такой функционал, но вот почему-то не считают они это возможно. Значит, сведения начальной максимальной цене договора. Сейчас, как вы знаете, в 2.2.3 ФЗ поменялось, поменялось что? Поменялись варианты указания данной информации. То есть, кроме сведений о начальной максимальной цене договора, можно указать максимальное значение договора и цену за единицу. Можно указать максимальное значение цены договора и формулу цены. Но в рамках планирования закупок вам все равно каким-то образом нужно указать сведения о начальной максимальной цене договора. Как это сделать непонятно. Поэтому. Если вы покупаете, если вы заключаете ну, так называемые рамочные договоры или опционные договоры, то есть когда у вас есть единичные расценки, и есть какое-то предельное значение цены, то в качестве сведения о начальной максимальной цене договора можно как раз таки указать вот это максимальное значение цены договора. Допустим, у вас есть миллион рублей на ремонт какого-то оборудования, куда включаться будут запасные части и сами работы то что необходимо сделать, то, скорее всего, следует указать этот миллион рублей туда в качестве начальной максимальной цены договора. Но ну, единичные расценки потом у вас в документации будут присутствовать. Посоветуйте организацию, которая все более или менее правильно оформлена. Достаточно сложно посоветовать, ну, опять же, что в это понятие вкладывать, что вам подходит, что не подходит, но посмотрите, как размещаются, Крупные заказчики, вот, наверное, рост телекома все сравнительно неплохо, я так думаю. Вот, но, честно скажу, не слежу за тем, как отдельные заказчики там правильно или неправильно размещают свои закупки, но про крупных заказчиков можно просто сказать, что. Там неплохо с методологией, там есть отдельные структурные подразделения, которые там, типовые документы разрабатывают, шаблоны делают. Ну, плюс они регулярно ходят в ФАСы, в суды. Как бы вот эти все их требования неоднократно проверяются именно контролирующим органам. Я бы обратил внимание, наверное, на каких-то крупных заказчиков. Но нужно понимать, что они свою типовую документацию, например, или какие-то свои документы делают с учетом собственного положения закупки небольшому заказчику я бы, наверное, не посоветовал брать положение закупки там, Росатома или, может быть, Ростеха для проведения своих закупок. Оно очень сложное для его воспроизведения в рамках небольшой организации. А если закупаемый товар не один, а несколько позиций, что-то в литрах, что-то в штуках, как тогда посчитать объем? А там можно при желании добавлять несколько товарных позиций в одну позицию плана закупки. То есть вы когда завели, например, у вас 5 позиций товарных, вы собираетесь завести в план закупки. Там можно указать разные единицы измерения с разными кодами ОКОПД-2 для соответственно, разных, товар, для разных товаров. В этом случае на что нужно обратить внимание? Ну, есть такой момент, как проведение закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Если вы на 13.52 попадаете, то вам необходимо в этой ситуации посмотреть, что у вас нет такого, что часть продукции входит в перечень, а часть продукции не входит в перечень. То есть вот об этом тоже нужно думать при планировании закупок. Ну, например, у вас закупаются овощи, вы лук включили в перечень, а чеснок не включили. Вот в этом случае вам нужно либо закупку разделить на, на два лота, поскольку у вас одна закупка будет с МСП, ну, на, на две закупки даже, на два лота, скорее всего, не получится. Одна закупка у вас только среди субъектов МСП, а другая будет среди всех участников закупки. Либо поменять перечень, и тогда у вас, например, все эти позиции будут среди МСП. Как правильно составить перечень для МСП? Ну, вопрос риторический, не в рамках нашей темы. Посмотрите, что у вас закупается больше всего. Например, чтобы небольшим количеством закупок покрыть ваши 20-30% объема потребности. Вот. Регион поставки в нескольких местах. Никогда лично не указывал регион поставки в нескольких местах, но, насколько я помню, в ЕИСе там есть галочка «Различные места поставки», и должно быть это возможно, указать несколько мест поставки в рамках, в рамках соответственно, того, как вы это указываете. Условную единицу ну, можно указать, если вы не знаете. Ладно, на чат больше не отвлекаюсь. Вопросы были, в принципе, по теме. Вот Остальное спросите позже. Значит, поговорили мы с вами, как указывать количество в рамочном договоре единицы измерения, регион за пределами поставки. Давайте двигаться дальше, потому что вебинар уже час длится, а у меня еще много материала. Вот интересное решение. Хоть и достаточно старое, оно почти там, мало кем из контролирующих органов воспроизводится, но тем не менее. Значит, антимонопольный орган Свердловского УФАС в тринадцатом году, анализируя план закупки, обратила внимание, что заказчик не указал минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, предусмотренным договором. То есть план закупки как раз-таки не включал в себя вот эти минимально необходимые требования. Вот по мнению Свердловского УФАС, такому достаточно старому решению, заказчик должен указывать вот эти сведения о минимально необходимых требованиях к товарам, работам, услуг. Естественно, не нужно туда переписывать все техническое задание. Можно указать какую-то сравнительно небольшую информацию, ну, которая позволит участнику закупки идентифицировать потребность. Ну, например, вы закупаете э, там, молоко какое-то, или вы закупаете какой-то другой продукт питания, не нужно расписывать все техническое задание, там, все, что вы собираетесь там указать, укажите какие-то минимальные характеристики, ну, например, там, высший сорт или первый сорт, или соответствие каким-то ГОСТам, ну, уже будет понятно хотя бы приблизительно что, или укажите сорт, например. Если вы покупаете продукты питания определенных сортов, это уже вашу потребность определенным образом идентифицирует. Дальше. Планируемая дата закупки и период размещения извещения. Здесь рекомендую вам указывать месяц и год. Рекомендую указывать месяц и год, потому что ну, в противном случае, как бы вы размещая информацию в другую дату, у вас там может быть позиция плана как-нибудь подсветится красным, да, и контролирующий орган будет вам задавать ненужный вопрос. Почему у вас в плане закупки дата размещения одна? А вы разместили ее на один день позже. Если будет стоять месяц и год, такой проблемы не будет. Ну, за исключением тех случаев, когда месяца уже не совпадают. Месяцы. Но там нужно будет э, поправить, в принципе. <coughs> Это проще. А способ закупки в соответствии с положением – то есть там, закупка ед поставщика, конкурентная, неконкурентная закупка, это вы все выбираете в соответствии с положением. Закупка в электронной форме или не в электронной форме, опять же, с учетом требований 2.2.3 ФЗ, э, у нас закупки э, не в электронной форме, если говорим про конкурентные закупки, это конкурс-аукцион может быть, только в том случае, если вы определили это в положении закупки, Сама закупка не является торгами, проводимыми только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот. И э, закупаемая продукция не включена в 616-е постановление, перечень товаров, работ, услуг, которые заказчики обязаны проводить в электронной форме. А, вот. а плюс еще есть, ну поскольку специальный раздел по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, то заказчики все, для которых это необходимо, указывают определенные данные по закупкам среди субъектов МСП, значит, по длительным договорам если у вас план закупки составляется на период один год например, на 21 год и у вас э, необходимо будет э, срок исполнения поставить более чем ну, он будет заканчиваться уже после 21 года то есть у вас попросит разделить финансирование то есть он попросит у вас указать какая доля финансирования будет приходиться на 21 год какая например на 22 если у вас срок исполнения будет заканчиваться ну, например в июне 2021 года, там какой-то длительный контракт, соответственно, может быть там с поэтапной оплатой, и вам необходимо будет в плане закупки распределить это финансирование. То есть это будет влиять, ну, в первую очередь на те проценты, которые применяющие заказчики 1352 должны учитывать в плане закупки, но вот есть же требование, что в плане закупки должен быть определенный процент закупок, который проводится у субъектов малого и среднего предпринимательства. Для тех, кто применяет постановление 1352, вот в данном случае то, как вы распределите это финансирование будет влиять на то, какой у вас процент закупок у субъектов МСП, потому что ИС, он считает это все автоматически на основании тех данных, которые вы туда забиваете. Если вы иностранную валюту, например, забиваете в качестве валюты цены, то вам ЕИС попросит указать курс валюты, по которому вы, необходимо будет ИСу пересчитать. То есть указать курс валюты можете там любой какой. В договоре может быть совершенно другое правило о том, что, например, курс валюты э, определяется по состоянию на день оплаты или по состоянию на какую-то конкретную дату или там какой-то валютный коридор. Но ЕИС будет у вас все равно просить какой-то курс валюты. Поэтому вписывайте. Это нужно исключительно самому ЕИСу для расчета, для расчета процентов. Вот. Значит... Ну, вот как план закупки может заполняться примерно. Опять же, показываю наглядно, чтобы было понимание, как, как это все выглядит. Вот первая позиция – это у нас закупка продуктов питания. В данном случае в один лот объединили масло и творог. Ну, понятно, что молочная продукция, и у нее разные коды. То есть вы можете что сделать? Вы можете в плане закупки, соответственно, заводить разные коды. Когда вы заводите позиции, то... Добавляете просто туда две товарные позиции с разными кодами, с разными количествами. Вот. В качестве предмета договора можете указать какой-то общий предмет, ну, например, там поставка молочной продукции, когда будете указывать конкретную, конкретный товар, конкретную товарную позицию, ну, там будете уже указывать, например, творог и массу Минимально необходимые требования, опять же, не являясь специалистом в данных видах продукции, ну, я здесь, например, дал ссылки на технические регламенты ГОСТ и указал там массовую долю жира. Ну, в качестве такого одного из, может быть, определяющих показателей. Вы можете указать как что-то другое в зависимости от вашей потребности. Интересно, а как в одной позиции колонки 2-3 делят на два столбца в яйце? Есть такая возможность? Есть. Я об этом говорил. То есть вы, когда, например, завели, что первое, творог идет. Вы, когда завели творог в позицию плана закупки, там, нажали крестик «Добавить позицию в таблицу», у вас появилось, например, творог, и количество единиц измерения. Дальше вы, не закрывая позицию плана, можете туда добавить еще одну позицию и, соответственно, добавить и сохранить. По-моему, если мне память не изменяет, ну, я так особо ИС по этой части не мониторил, Управ делами президента по 223 2, 2 по-моему, достаточно много закупает вот именно продуктов, таких многопозиционных, многолотовых, то есть можете посмотреть, как это выглядит. Ну, точнее, те учреждения, которые применяют 223 закон. Посмотрите, как это там выглядит. Технически ИС должен позволить. Можно ли в столбце 5 указать в соответствии с тех заданиям? Ну, как бы указать-то вы можете, но... Это не самый хороший вариант. Я об этом говорил. Второй, вторая позиция, которая здесь представлена, это капитальный ремонт здания. Ну, указать по характеристикам, конечно, здесь сравнительно сложно, может быть. Ну, в данном случае я сослался на то, что там, работы должны выполняться в соответствии там, с действующими техническими нормативными документами, ну, вот, потому что ну, проектную документацию сюда прикреплять смысла никакого нет но это и проблематично и сложно вот можно какие-то описания указать ну например там что это за здание, какого назначения там, подход может быть самый разный в качестве единицы измерения здесь указал квадратный метр как бы количество вполне нормально по ремонту указать именно квадратуру То есть, Потому что ну, в противном случае что вам нужно писать, что там ремонт пола, например, столько квадратов, там ремонт стен столько квадратов, ну, это... Ваше планирование закупок превратит просто в какой-то ад, потому что нужно переписать будет всю смету. Я думаю, что это не то, чем специалист по закупкам должен заниматься, основную часть своего рабочего времени. Вот, дальше, значит, указываете код АКАТА, указываете валюты, могут быть рубли, могут быть не рубли. То есть, если у вас будут не рубли, если у вас попросят, значит, что указать? ВИИС у вас попросит указать курс валюты какой-то, дату или месяц размещения и срок исполнения договора. Значит, месяц и год размещения – это понятно, размещение, извещение, ВИИС, а срок исполнения договора – месяц, год. Здесь вот рекомендую считать следующим образом, то есть, ну, предположим, вы в мае 19 -го года или там 21 -го года, не имеет значения, разместили извещение в ЕИС и вам необходимо что сделать? Вам необходимо посчитать вообще исполнение договора, когда будет завершено. В мае вы разместили извещение. Там, предположим, месяц у вас в среднем проходит сама закупка, плюс, ну, это, это включая заключение договора, там, размещение извещения, подача заявок, рассмотрение заключения договора, ну, где-то месяц, наверное, у кого-то полтора, там, в зависимости от загруженности, сложности и так далее. Вот этот период вы посчитали. Дальше что у вас происходит? Когда вы заключили договор, у вас идет исполнение договора со стороны поставщика. Ну, например, у вас постоплата идет по договору. Значит, вы считаете этот период, например, срок поставки составляет один месяц с момента заключения договора. То есть у вас с мая месяца, с момента размещения извещения месяц прошел на заключение договора, на проведение процедуры, месяц у вас идет на поставку, дальше у вас может, например, 10 дней быть на приемку, отведенную с запасом, и еще 15 дней, например, на оплату. Вот как бы в идеале в срок исполнения договора следует включать вот все эти моменты. То есть именно, именно учитывать срок полного исполнения договора, включая приемку и оплату. Вот. Подскажите, как правильно составлять план закупки на последующий год? Постоянно выскакивает окно, что план должен быть на три года. Ну, у меня тоже выскакивает. Меня это уже перестало волновать где-то год назад. Я на это не обращаю внимания. Есть, всем что-то пишет. Главное, посмотрите, относится это к вам или нет. Если не относится, ну, пусть пишет. Значит, дальше. Способ закупки и электронную форму также определяете. Внесение изменений в план закупки. Тоже коротко скажу, какие-то важные моменты. Значит, в план закупки в соответствии с 932-м постановлением вы можете вносить изменения ну, по любому количеству, в принципе, поводов. Поменялась у вас потребность в продукции, поменялась у вас стоимость более чем на 10% продукции. Вы можете... Вы можете также что сделать? Вы можете также в своих локальных актах указать, что, соответственно... В своих локальных актах указать, что в данном случае у вас есть какие-то дополнительные основания для внесения изменений в положение закупки. То есть если вы локальными актами это предусмотрите, то расширяйте таким образом перечень оснований для внесения изменений в положение о закупке. Ну, большинству на самом деле достаточно пунктов А и Б. Вот. Но что я здесь хотел сказать еще дополнительный, подчеркнул, то что в принципе, в принципе вы можете что сделать? Вы можете, если у вас позиция плана не меняется, ну, например, сроки не меняются, способ закупки не меняется, предмет закупки у вас остался без изменений, но в пределах 10% поменялась начальная максимальная цена договора. Вот если в пределах 10% меняется начальная максимальная цена договора, то вы можете публиковать извещение с нужной вам суммой, но не менять позицию плана. То есть там есть такая галочка при там, подготовке извещения можете поменять начальную максимальную цену в пределах 10%, не меняя позицию плана. Вот это ну, как бы абсолютно нормально. значит Задали вопрос, включать ли гарантийный срок. Вопрос хороший. Я думаю, что можно не включать. Я понимаю, что с одной стороны, Александр, это исполнение... Исполнение обязательств со стороны поставщика, но если вы э, полную цену договора, например, платите после поставки, а гарантийные обязательства существуют сами по себе, то по большому счету ну, исполнение договора со стороны поставщика основное можно считать завершенным. С вашей стороны тоже. То есть если вы в реестр договоров там все уже внесли информацию, что у вас есть приемка, оплата а, полной стоимости, а гарантийные обязательства могут существовать сами по себе, ну, например, вам дал поставщик банковскую гарантию на эти гарантийные обязательства, что он их будет исполнять. То есть, и в данном случае, я думаю, что можно все-таки гарантийные обязательства не учитывать. Вот. Хотя это тоже обязательство в рамках исполнения договора. То есть, ну, это срок исполнения договора. То есть гарантийные обязательства это там, определенное, определенное спящее обязательство, которое может возникнуть, может не возникнуть. Потому что ну, действительно, а если у вас гарантия там 10 лет будет стоять, вам что нужно все 10 лет так сказать, ожидать исполнения этих гарантийных обязательств, я думаю, что законодатель все-таки ну, не имел это в виду. Вот. Традиционно все-таки под исполнением понимают именно поставка, приемка, оплата. То есть гарантийные обязательства это. Там, дополнительные условия. Тем более, что гарантию может давать даже сам производитель, а не э, участник закупки как поставщик. То есть участник закупки в данном случае может, давая вам гарантию на условиях производителя, ну, у него будет обязанность, например, у вас забрать этот товар и, соответственно, там дальше уже передать производителю с тем, чтобы по гарантии вам что-то... Э, Соответственно, вам что-то сделать. По ГСМ могу поставить срок исполнения февраль 22 -го? Да можете, если ситуация вам это позволяет. <coughs> Нужно ли заполнять графу 12 для закупок у единственного поставщика? Что это за графа 12 для закупок у единственного поставщика? А, планируемый период размещения. А, я думаю, что не получится ее не заполнить. То есть придется заполнять, хотя звучит совершенно бредово. Я совершенно тут с вами согласен. Это ну, странно, что поеду поставщику есть это поле, но я так полагаю, что никуда от этого не деться. Хотя 223 закон позволяет нам уже давно не размещать извещения о закупке в единой информационной системе. Так... Еще задавали вопрос по поставщику можно ли не заполнять минимальные требования к товарам, работам, услугам. Но вот здесь каких-то особых исключений нет, поэтому рекомендую также это делать. По графе 12 ставим прочерк. Ну, кстати, возможно, да, я не тестировал такую возможность. Надо будет посмотреть, как это работает, потому что есть уже определенные привычки даже в работе, если в ВИСе появилась галочка, которая позволяет в структурированной форме не заполнять данные поля, ну, как бы, почему бы и нет. В течение года вносить новые строки в план не воспрещается, ну, конечно же, не воспрещается. Можете менять его хоть каждый день. Я об этом говорил с самого начала. Если закупочная процедура была... О, Дарина, здравствуйте. Здравствуйте. Если закупочная процедура была признана несостоявшейся и была опубликована повторно несколько раз, нужно ли каждый раз вносить корректировку в позицию плана в части сроков размещения извещения? Значит, там есть такая ситуация. Мне вот, кстати, на одном из вебинаров рассказали про это. Если у вас закупка была признана несостоявшейся, договор не заключен, и вы не хотите э, вносить еще одну позицию в план закупки, ну, например, вы в этом месяце опубликовали закупку, подвели итоги, и у вас нет претендентов на заключение договора, вы хотите в этом же месяце снова перевесить эту закупку, то для того, чтобы получить возможность из одной позиции плана размещать несколько извещений э, одинаковых, нужно поставить, э, когда подводите итоги, что закупка признана несостоявшейся, и тогда вам ЕИС позволит дважды из одного извещения создавать, из одной позиции плана закупки создавать второе извещение. Вот так это работает. Потому что, ну, в противном случае, скорее всего, придется создавать новое извещение на те же самые закупки. Если период размещения извещения будет отличаться, наверное, корректно все-таки в этой ситуации поменять, ну, то есть добавить, добавить позицию в план, хотя я прекрасно понимаю, что дублировать особой нужды откровенно нет. То есть зачем вам писать, что в плане закупки, что вам нужно 200 автомобилей, если на самом деле вам нужно автомобилей только 100, а первая закупка у вас ну, не состоялась, никто не пришел, например. Вот. Но, опять же, это только при условии, что... Остальные параметры не меняются. То есть если вы цену поменяете, если вы там способ закупки поменяете, скорее всего, ничего не получится. Это именно тот случай, когда все остается без изменений, в первую очередь. А нужно ли создавать извещение для закупки у ЕП, если в положении не предусмотрено? Нет, не нужно. В законе об этом говорится. Значит, дальше. На вопрос ответил по существу, двигаемся дальше. Электронный графический вид плана закупки, перечень изменений. Вот здесь нужно вспомнить о чем? Здесь нужно вспомнить о том, что существует 908-е постановление правительства. Мы сегодня о нем вспоминали не часто, но оно важно нам в двух аспектах. Первый аспект – это, соответственно, Срок размещения плана закупки 31 декабря текущего года на следующий год и в течение 10 дней с момента утверждения. То есть если еще раз говорю, план закупки вам утвердят сегодня, то у вас будет срок размещения плана закупки не до 31 числа, а всего лишь 10 дней календарных. Поэтому учитывайте этот момент. Те же самые 10 календарных дней у вас будут в том случае, если вы размещаете изменения. То есть, когда вы размещаете изменения, то у вас срок на размещение 10 дней. Ну, естественно, вы должны это будете сделать до размещения самого извещения, потому что иначе у вас не получится. Я об этом тоже говорил. ЕИС требует от нас, как от заказчиков, разместить план закупки в структурированном виде. Структурированный вид – это есть те самые поля. Которые вы заполняете в плане в тех формах, ну, которые предлагаете ЕИС. Либо, если вы там другими способами публикуете, в любом случае, это именно те, те поля, которые в ЕИС отображаются в структурированной форме поиска. Законодатель допускает также размещать в ЕИС вместе с структурированным планом закупки, электронный вид плана закупки, например, экселевскую табличку, или графический вид плана закупки. Законодатель не раскрывает, что это такое, но обычно под этим понимают подписанный план закупки, отсканированный. Ну, просто вот в качестве такого дополнительного документа. Вот. Если вы вносите изменения, план закупки, то вы должны не забывать размещать перечень изменений. Часто об этом забывают, но еще раз вас призываю перечитать 908 постановление, там говорится, что когда вы размещаете а, изменения в положение закупки, в документацию о закупке, в план закупки, там, в договоры, в протоколы, почти везде фигурирует вот этот перечень изменений. А, то есть перечень изменений, что он в себя включает, ну фактически сами изменения. Как бы тут нет а, каких-то требований к формированию этого перечня, но, тем не менее, он должен быть в каком-то виде. Там, может быть, в формате таблички, там, было-стало. Может быть, просто вы там напишите, что такие-то пункты, например, проекта договора, вы изложили в новой редакции. Ну, и вот указываете сразу эту новую редакцию. Ну, требования формальные, видимо, сделаны для того, чтобы участники закупки, которые, например, там, подавали заявки или уже посмотрели какую-то информацию, знали, что поменялось. Но это нужно сделать, потому что в противном случае, в соответствии с 908-м постановлением, изменения не будут признаваться размещенными. Понимаете? То есть они такую нехорошую фразу написали о том, что изменения считаются размещенными с момента размещения соответствующей информации и перечень изменений. Вот, э, как бы контролеры на это, конечно, внимания особого не обращают. Вот, ну, не встречала я в практике, чтобы там, за 908-е постановление, там, не считая сроков плана закупки, где-то заказчиков сильно ловили за руку, но об этом как бы, следует заказчику знать, потому что формально это требование закона. Дальше. Э, про это поговорили. Значит, как разместить план закупки? Э, как разместить план закупки – это... В первую очередь, какие варианты? Это функционал единой информационной системы, это функционал электронных площадок, ну, например, площадка OTC Тендер имеет свой собственный модуль планирования, то есть, если, ну, представьте, у вас 200 позиций плана закупки. У вас 200 позиций плана закупки, и, ну, как бы вручную заносить это достаточно долго. У вас может быть 2000 позиций плана закупки. Чтобы облегчить эту работу, можно воспользоваться функционалом электронной площадки, Там, например, скачиваете специальную форму, Площадки ее заполняете, отправляете на площадку, площадка проверяет, что там нет ошибок, и потом вам выгружает в единую информационную систему уже план закупки непосредственно с в структурированном виде то есть вы заполняете экселевскую табличку и вот эта экселевская табличка переводится в структурированный вид и у вас потом в ВИСе появляется сразу структурированный вид плана закупки пользовался несколько раз достаточно удобная штука особенно когда вы делаете первую самую редакцию плана где у вас большое количество позиций может вам облегчить жизнь а некоторые заказчики Некоторые заказчики, значит, используют свои региональные и муниципальные информационные системы. Вот. Ну, как правило, это обязаловка для заказчиков. Там могут быть свои модули планирования закупок. У крупных заказчиков зачастую есть корпоративные информационные системы, которые, ну, в целом, вот их закупочную деятельность на IT-платформе увязывают. То есть там есть тоже свои особенностей и функционал. Значит, на вебинаре, который я проводил в прошлом году, я показывал, как ручками в ИСе, там, заполнять план закупок со скриншотами. Поэтому, если кому хотите, вот делайте скриншот этого слайда, да, или просто заходите там на мой YouTube-канал по планированию закупок, есть видео тоже прошлогоднее, там ближе к концу я показываю, как там заполняются эти поля, но вдруг кому-то интересно. Сейчас я на этом останавливаться не буду, мы перейдем с вами к изменениям, которые будут с 1 января, и посмотрим заключение немножко практики по планированию. Итак, в следующем году, что у нас появляется? Изменения нехорошие. Сразу скажу, опять заказчиков сближают с бухгалтерией. Почему-то считают, что, наверное, специалистам по закупкам больше нечем заняться, как разбираться вот в каких-то бухгалтерских вопросах. То есть мало того, что реестр договоров надо вести, собирать вот эти документы, платежки, вот теперь появляются дополнительные хлопоты. Значит, со следующего года единицы измерения и сведения о количестве товара необходимо включать в отношении товаров также поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. То есть вот такая неприятная и не совсем понятная формулировка. Что под этим подразумевается? Вот у вас выполняются работы, оказываются услуги, и при этом могут быть товары, которые поставляются заказчику. То есть могут же быть товары, которые используются при выполнении работы, оказания и услуг. И вам это, ну, в принципе, не имеет особого значения. Ну, например, получаете вы по результатам, по результатам услуг ну, какой-то результат, например, в виде графических схем каких-то. Вот. Вам же не имеет значения, какие товары использовал участник закупки при э, оказании данных услуг, с какими программами он пользовался, там, какие э, какую технику он, может быть, использовал для того, чтобы выполнить данные работы, оказать услуги. Вам важен результат, вот, ну, какие-то графические изображения, может быть, чертежи какие-то вам готовили по вашему заказу участники закупки какие-то профессиональные инженеры, может быть, у них большой инструментарий для работы. Вам это неинтересно. Вот в данном случае, наверное, целесообразно говорить о том, что товары участникам закупки используются. И включать информацию о них в единую информационную систему не нужно. Вот что касается поставляемых товаров, то что нам необходимо как бы учитывать, ну, здесь подходы обычно сводится к следующему. Вот в данном случае не говорю о том, что это истина в последней инстанции, но обсуждал с бухгалтерией, там, с некоторыми коллегами, в основном э, пришли к такому выводу, что под поставляемыми товарами при выполнении работ, оказания услуг э, следует понимать э, именно те товары, которые ну, ставятся на бухгалтерский учет. Ну, вот, например, передается вам при выполнении работ, оказания услуг какой-то товар по накладным. Могут быть там, я не знаю, что какие-то, закупаете вы работы по установке кондиционеров, может быть, да, кондиционеры сами вам устанавливаются, но они могут передаваться вам по товарной накладной как товар То все-таки вы его приобретаете у участника закупки поскольку участник закупки исходя из проекта договора обязан сам купить этот кондиционер который соответствует вашим требованиям например по размерам по мощности вот вам его ну соответственно передать как товар. Ну товарным уже вы списать каким-то образом нужно очевидно он его купил он его в рамках исполнения договора вам передал по какому-то акту может быть и соответственно установил этот кондиционер. В данном случае, полагаю, что можно говорить о том, что такой товар, заказчику является, такой товар является поставляемым. Поставляем. Вот. Значит, если мы говорим про работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту сносов объекта капитального строительства, ну, то есть это те ситуации, когда в соответствии с проектной документацией, когда в соответствии с проектной документацией вам что-то делается то в этом случае здесь э, что подразумевается под э, товарами, которые необходимо указывать, то информация о количестве закупаемого товара указывается в отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчикам бухгалтерского учета в качестве отдельного объекта основных средств. Это, конечно, издевательство. Самое натуральное, вот, то, о чем я говорил, что заказчик должен теперь... Еще и разбираться в законодательстве о бухгалтерском учете, то есть при планировании закупок нужно понимать, что из закупаемых товаров, работ, услуг может быть отнесено заказчиком к основным средствам. Ну, в общем и целом, на что можно обратить внимание? Можно обратить внимание на то, что ну, вообще-то нормативно это все определено уже. И для разных организаций, к сожалению, определено по-разному. Ну вот из свежих стандартов бухгалтерского учета можно на что обратить внимание? Вот Приказ Минфина 2020 года об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета – основные средства. И федеральные стандарты бухгалтерского учета – капитальные вложения. Вот есть данные признаки, собственно, данные признаки объектов основных средств есть, что такое основное средство это то что имеет длительный срок использования более 12 месяцев то что приносит экономические выгоды то что используется в обычной деятельности то что имеет материально вещественную форму то есть это вопрос ну, такой достаточно интересный в котором проконсультироваться стоит, наверное, в большей степени с бухгалтерией своей, как они этот вопрос понимают. То есть поэтому не надо в меня кидаться помидорами, если вы здесь не согласны. Может быть, тут бухгалтеры есть в чате, которые посчитают, что я говорю не вполне корректные вещи, но вот исходя из того, что я успел найти, рассмотреть, ощущение именно такое. Да, с бухгалтерией тоже, например, проговорил. В целом есть у них схожее понимание. На что здесь еще можно обратить внимание? Пятый пункт того же самого приказа Минфина говорит о том, что данный стандарт может не применяться в отношении активов, которые имеют стоимость ниже лимита установленного организации. Ну, например, объект может являться основным средством, но если в вашей организации в учетной политике принято, например, что товары ниже 50 тысяч рублей ну, как бы не являются основным средством, то... Не попадает под данное требование те товары, которые имеют стоимость ниже, ниже 50 тысяч рублей. Вот. А естественно, тот приказ, который я здесь показал на слайде, он ну, не является исчерпывающим. Например, Банк России устанавливает определенные стандарты учета для отдельных организаций финансовых, например. Для финансовых организаций есть свои стандарты учета еще отдельные. Вот. Для государственных учреждений могут быть еще какие-то специальные стандарты. Поэтому здесь, наверное, нужно пообщаться с бухгалтерией, собственно, на предмет понимания вот данного вопроса. То есть какая у вас учетная политика в организации, что в целом да, понимается под основным средством. Но даже если вы с точки зрения планирования закупок что-то сделаете неправильно, ну то что там, по мнению контролера может быть неправильно по крайней мере у вас будет единая позиция в рамках вашей организации ваши бухгалтерия в случае чего ну, приведет какие-то доводы почему тот или иной товар там является основным средством не является основным средством вот. является поставляемым товаром не является поставляемым товаром потому что вопросов и споров связанных с законодательством о бухгалтерском учете но ну, их тоже достаточно много да. это законодательство не проще чем законодательство за имеет большое количество своих собственных проблем. Вот, и решили почему-то закупки связать с бухгалтерией в очередной раз, к великому моему сожалению. И последние изменения, где мы должны указать передаваемые товары, я так полагаю, в плане закупки, то есть когда вы заводите, например, выполнение работ таких-то, таких-то, вам, скорее всего, придется, Александр, в данном случае, Добавлять в эту позицию плана закупки а, те товары, которые будут являться поставляемыми. Ну, вот, а, мне даже страшно представить, вот на данный момент, а, честно вам скажу, вот представьте закупку а, ремонта автомобилей, 20 тысяч позиций. Вот Как это включить в план закупки? Вот, просто как? Я не понимаю. Ну, то есть вот, я, я искренне не понимаю. Допустим, предположим, что все эти товары поставляемые. А какой их перечень, какие, какое количество ограничений есть на внесение позиций, как определить количество, если количество у вас будет поштучное. Поэтому, скорее всего, ну, время покажет и будет какой-то креатив по данному вопросу. То есть поставляемые товары, поставляемые товары вы будете указывать. В любом случае придется указывать их в этой позиции плана закупки, но, возможно, я думаю, что заказчики, многие еще так вот глубоко в этот вопрос не погружался, пойдут по пути, по пути указания, может быть, какой-то одной позиции, будут указывать там количество поставляемых там запасных частей столько-то, все. Дальше без расшифровки. Ну, например, одна позиция, там общее количество, не больше. там, двадцати тысяч единиц, ну, потому что реально, например, в случае с э, контрактами на ремонт, с запасными частями невозможно определить э, не количество запасных частей заранее не их перечень потому что вы не знаете что у вас сломается скорее всего будет что-то подобное я так думаю ну потому что нереально на мой взгляд просто 20 тысяч позиций в рамках одной закупки включить в план Это похоже на какую-то утопию я сожалею что люди которые меняли 932 постановление этого не понимают значит ну и последнее Информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидий, предоставляемых в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации расширения магистральной инфраструктуры. ЕИС, конечно, на этот счет тоже еще не доработан, но представляется, что поскольку форму плана закупки они уже поменяли и добавили туда информацию по этим субсидиям, то есть если у вас есть субсидии какие-то, то необходимо будет вот их финансовое обеспечение вместе с ходами, классификаторов указывать непосредственно в плане закупки полагаю что появится в ЕС такая возможность уже после 1 января если не поменяют если не поменяются соответственно функционал есть до нового года но это вряд ли как-то так верится с трудом они обычно опаздывают с... С изменениями. Если договор на строительство, Елена, я уже сказал, указывать необходимы только объекты основных средств. Если нет субсидии, ну да, там написано при наличии, поэтому посмотрите. Естественно, здесь указывается именно то как, то, как требует постановление правительства. Я здесь много комментировать не буду, потому что как работает есть непонятно. Указывается это, да, в тех случаях, когда предусмотрено наличие таких субсидий. Так, ну и последнее. Вебинар уже долго длится. Посмотрим с вами нарушения основные при планировании закупок. Ну, первое нарушение классическое, всем известное, это нарушение сроков размещения информации о закупках в единой информационной системе. То есть это нарушение сроков планирования закупок. То есть, напоминаю, что есть у вас два срока. До 31 декабря публикуете планы закупки, в течение 10 дней э, с момента утверждения публикуете изменения. Ну и сам план тоже в течение 10 дней с момента утверждения. Если этот срок нарушаете, часть 4 статьи 7.32.3 КОАП Российской Федерации может быть к вам применена. Вот в данном случае КОМИУФАС за нарушение сроков э, Размещение плана закупки, утвердили его 1 января, что уже как бы опоздание, разместили его еще с опозданием, поэтому привлекли заказчика к административной ответственности, должностное лицо на 2000 рублей. Аналогичные примеры по другим субъектам Российской Федерации, что здесь, то же самое просрочка была по планированию в Алтае, в Краснодаре, например, вот в Краснодаре забыл заказчик вовремя разместить план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Получил за это штраф в Курске, Заказчик тоже разместил с просрочкой план закупки на 24 календарных дня и получил административный штраф от Курского УФАС. Здесь на что еще можно обратить внимание? Вспомните обязательно, если проблемы какие-то с ЕИС происходят, о том, что часть 13 статьи 4 дает вам право разместить информацию о закупке на своем сайте в том случае, если есть неработоспособность. Я могу себе представить, что 30 декабря 2019 года могли быть проблемы с единой информационной системой. Системы, что ИИС мог просто не работать и не позволить вам разместить эту информацию. То есть не успели вы разместить план закупки в течение более чем одного рабочего дня, оставьте следы какие-то, что у вас это не получалось сделать, там, в техподдержку попробуйте обратиться. Соответственно, и разместите тогда это на своем сайте. Как только сайт заработает, вы вешаете это в единой информационной системе. Можете прикрепить, кстати, какие-то доказательства неработоспособности сайта, чтобы потом их не потерять. Ну, мало ли что, да, так контролирующий орган скажет, что вы не разместить, скажет, а вот, смотрите, я тут даже скриншоты повесил, что у меня есть не работало. Ну, как минимум, это будет хоть немного в вашу пользу, да, и покажете о том, что вы на своем сайте вешали эту информацию своевременно. Вот, а значит, дальше второй вариант нарушения – это не неразмещение нулевого плана. То есть это фактически уже ну, то, то, о чем я говорил. То есть если у вас нет закупок с ценой свыше 100 тысяч рублей в планируемом периоде, вам необходимо что сделать? Вам необходимо разместить в единой информационной системе нулевой план закупки. Если вы этого не сделаете или разместите его с нарушением срока, то же самое вас могут привлечь к административной ответственности. В данном постановлении ФАС России говорит о том, что функционал ЕИС позволяет как раз-таки размещать пустые планы закупки. Поэтому планы закупки, даже пустые, вы должны размещать, если у вас закупок планируемых нет. В конце концов, может быть ситуация, что не успели вы вообще подготовить план закупки. На следующий год вот, там, случилось какой-то коллапс у вас в организации там его никто не подготовил не разместил например там может быть кто-то заболел ушел в отпуск там еще что то вы остались один у вас нет плана закупки безопаснее будет просто разместить хотя бы пустой план закупки уже потом в январе туда внести изменения добавить те позиции которые вам нужны потому что за неразмещение э, или за несвоевременное размещение тоже ответственность достаточно большая там, нулевой план закупки это лучше чем ничего Вторая, второй вариант – это не размещение инфра... плана закупки в ЕИС. То есть здесь ответственность уже более серьезная. То есть Заказчик на момент возбуждения дела об административном правонарушении не разместил э, план закупки в ЕИС. Соответственно, антимонопольный орган уже оштрафовал заказчика по части 5 статьи 732.3 там административная ответственность больше вот в предыдущих случаях мы с вами видели 2000 рублей здесь уже 30 тысяч рублей что сопоставимо с ежемесячной зарплатой многих специалистов по закупкам да, особенно там в регионах А как выглядит план закупки по инновациям ну также выглядят есть же формы плана закупки также выглядит план закупки. Есть форма в 932-м. Как нулевую разместить, если выдает, что нужно внести обязательную позицию в план? Там нужно поставить галочку, про которую я сказал на первой странице, что у вас закупки на сумму, не превышающую часть 15 статьи 4. Очень просто. Каждый год делаю, поэтому знаю. А дальше. Планировать закупки следует на год вперед. Интересное решение Краснодарского УФАС, очень необычная практика. Здесь что сделал заказчик? Вот здесь заказчик сделал именно то, о чем я сказал. Заказчик ну вот, не запланировал свои закупки. Решение, кстати, вот единичное. Я в других субъектах Российской Федерации такого не видел. Заказчик запланировал закупки только на январь 2020 года. Вот, и в течение следующих месяцев вносились изменения в план закупки каждый последующий месяц. То есть вот тут антимонопольный орган посчитал, что заказчик, ну вот, несмотря на то, что план закупки был размещен, он посчитал, что заказчик, тем не менее, не разместил в единой информационной системе план закупки. То есть, по мнению антимонопольного органа, заказчик ненадлежащим образом подошел к планированию закупок и. Соответственно, в его действиях есть состав по неразмещению информации. Ну, вот тут сложно согласиться с антимонопольным органом, как бы логика его, конечно, понятна, но формально, на мой взгляд, здесь нет нарушения 223-го закона, и ну, должностное лицо может попробовать обжаловать это решение в суде. Конечно, получится или нет, не очень понятно, но... Обратите внимание на эту практику, что, вот, например, Краснодарский УФАС полагает, что все-таки к планированию закупок нужно подходить ну, так более ответственно и отговорки должностных лиц о том, что сложно что-то запланировать, что мы не знаем, что будет. Вот, в данном случае не сработали, хотя говорил заказчик, что у нас большое предприятие, вообще сложно сказать понадобится, не понадобится, как бы в конце концов для галочки можете включить там, несколько позиций плана закупки в разный период, сказать, включить, точнее сказать, только те позиции, которые точно будут. В любой организации есть потребности, которые год из года повторяются. Каждый год вы что-то закупаете там, для производства, для хозяйственных нужд, там, для каких-то других целей. Вот это и включите. То, что вы точно знаете. Можно, в конце концов, включить даже то, чего и не будет проводиться по факту. То есть вам ничто не мешает включить что-то там. Ну, например, вы думаете, будет у меня это или не будет у меня это. Можете это туда включить. То есть будет, будет, не будет, не будет. Нет у вас обязанности проводить закупки, которые есть в плане закупок то есть вы их запланировали, но в течение года, сами понимаете, бюджеты поменялись, планы поменялись, в этом году вообще все поменялось, коронавирус изменил всю хозяйственную и производственную жизнь в стране, поэтому многое из того, что на двадцатый год планировалось, оно не было реализовано многими заказчиками. Вот, поэтому такая вот интересная практика. Значит, по кодам кпд 2 интересное решение, тоже московского УФАС, Участник закупки пожаловался на то, что заказчик, а, на то, что заказчик.. Указал код ОКПД-2, который не соответствует предмету закупки, и это не позволило участнику найти данную процедуру своевременно. Но тоже интересный такой подход, то есть участник закупки подает жалобу на неправильный выбор кода ОКПД-2, но вопрос, а как он нашел эту закупку тогда, как он подал жалобу все-таки, подал жалобу, если он не смог найти эту закупку. Интересная такая логика, однако московская фаз с участником закупки согласилась и сказала, что выбранный код ОКПД-2, не относятся никак к предмету закупки, и выдал предписание об отмене протоколов, сказал, что отменяйте, там, вносите изменения, продлевайте срок подачи заявок. Вот, как бы К плану закупки, может быть, напрямую не относятся, но мы же с вами понимаем, откуда попадают коды ОКПД-2. Коды ОКПД-2 – это все непосредственно из плана закупки, поэтому все-таки обращайте внимание, чтобы коды как-то соотносились с тем, что вы закупаете. Другое решение Московского УФАС, вот в данном случае в пользу заказчика, значит, участник закупки, точнее, не участник закупки, а в данном случае прокуратура, пожаловалась на то, что вот заказчик в план закупки внес изменения после заключения договора с единственным, участником, с единственным поставщиком. То есть заказчик провел закупку единственного поставщика, заключил 19 апреля договор, а изменения в план закупки включил в план только 20 числа. Ну, то есть сегодня заключил договор, а завтра только утвердил изменения плана закупки, разместил в единой информационной системе, например. Вот здесь Московскую фаз прокуратура не согласилась и сделала совершенно правильный вывод о том, что вот в случае закупок у единственного поставщика нету заказчика обязанности вносить изменения в план закупки не позднее срока заключения договора. То есть срок Внесение информации в реестр договоров, он законом определен, определен, три рабочих дня. Это означает, что вам кроме размещения информации в реестре договоров, нужно включить позицию в план. Вот, сегодня договор заключили, у вас начинает с завтрашнего дня, три рабочего дня на то, чтобы, получается, разместить информацию в реестре договоров, и перед этим внести изменения в план закупок. Поэтому вот такое интересное решение по ед-поставщику можно, а, можно, соответственно, что сделать. Можно включать информацию в план закупки после заключения договоров с единственным поставщиком, подрядчиком-исполнителем. Еще одно интересное решение, вот в единственном экземпляре встречалось, решение тоже по закупкам у единственного поставщика и состоит в следующем. Вот заказчик определил в плане закупки период размещения извещения январь месяц. Однако, де-факто, извещение по закупке у единственного поставщика разместил в следующем месяце. То есть месяц размещения извещения в ЕИС и месяц э, э, публикации извещения по закупке у единственного поставщика, обратите внимание, они в данном случае не совпадали. Тут участник закупки пожаловался, но заказчик обратил внимание на следующее. Заказчик сказал, что вот в данном случае нет никакой проблемы для этого участника закупки, который пожаловался, потому что закупка у единственного поставщика. Поскольку это закупка у единственного поставщика, то участник закупки, подавший жалобу, он не мог принять участие в этой закупке в принципе. То есть и тем действием, что заказчик включил в план закупки позицию в один период, но заключил договор в другой период, его интересы в данном случае не были нарушены, поскольку способ закупки не предполагает конкуренции. На этом вебинар мой сегодняшний окончен. Значит, Приглашаю всех на YouTube-канал. Там вот есть у меня курс повышения квалификации по 2.2.3 ФЗ. Кому интересно говорится записывайтесь там много интересного и полезного контента вот сейчас готов там в течение примерно минут пяти наверное ответить на ваши вопросы Вебинар этот я туда же залью через некоторое время и презентация там тоже будет поэтому кому надо можете потом посмотреть какие-то отдельные моменты в записи на все конечно не отвечу но на что-нибудь ответим так Ух ты, господи. Какой же у нас страшный чат. Так. Наименование документа про квоту, пожалуйста. Постановление правительства номер 2013. От 3 декабря 2012 года, поэтому можете открыть и познакомиться с ним. Вчера только повесили на сайте правительства. Не на сайте правительства, а на правогов.ру. Так, план закупки должен быть опубликован в течение 10 дней с даты утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности. Нет, финансово-хозяйственная деятельности это отдельные вопросы. Здесь, здесь отличается немного подход. То есть план закупки утверждается с момента его утверждения. План финансово-хозяйственной деятельности – это несколько отдельная история. Если зависит, то в течение нескольких дней. В плане закупки есть позиции, которые не состоялись в этом году. Нужно ли в конце года аннулировать эти позиции? Обязанности такой нет. Как правило, аннулируют те заказчики, у которых есть проблемы с закупками по субъектам малого-среднего предпринимательства. Правильно ли мы понимаем, что теперь в плане закупки нужно указывать не просто поставку канцелярских товаров, а теперь конкретно указывать ручка, карандаш, клей? Но вообще это как бы и сейчас предполагается. Другое дело, что многие заказчики особо не заморачиваются и указывают там условные единицы. Вот. Контролирующие органы, конечно, сильно на это внимание не обращают, но я не исключаю, что со временем заставят все-таки заказчиков указывать именно таким образом, то есть по позиционно. Вот. но можно опять же из этой ситуации выкручиваться, то есть, как говорится, Голь на выдумке хитра, и некоторые указывают там в наборах, например, канцелярскую продукцию, то есть, особенно если она поставляется по заявкам. Набор может быть какой угодно. То есть единицы измерения существует огромное количество. И, опять же говорю, если у вас там тысячи позиций, ручек, карандашей, ну, конечно, можно внести это в план закупки, но какой ценой? Вот вопрос, что, что в данном случае для вас важнее? Есть наименование товара, количество, какую сумму товаров? Есть ли ответственность за достоверную информацию в ежемесячных отчетах? Ответственности такой административной нет, но я встречал практику в Новосибирске, мне присылали знакомые, когда заказчика пытались действительно привлекать, ну и привлекали к административной ответственности за недостоверную информацию в ежемесячных отчетах, то есть пытались привлекать, по-моему, за неразмещение, то есть подтягивали один состав под другой, но де факто нет правильной, де факто нет состава административной ответственности за размещение недостоверной информации в отчетах. Но, опять же, выявить недостоверную информацию в отчете можно только проверив все хозяйственные операции заказчика, в том числе закупки до 100 тысяч рублей, там, по счетам какие-то, авансовые отчеты и прочее, прочее, прочее за целый месяц. Это достаточно ну, объемная работа. А у большого заказчика, ну, проверьте ежемесячную отчетность у «Газпрома», какого-нибудь, у которого там, ежемесячные закупки, Миллиарды, миллиарды, миллиарды. Да? Попробуйте посчитать вот эти вот цифры, мелочевки, сколько они там всего закупают. Ну, я думаю, там не один месяц на это уйдет. Даже при наличии там всех необходимых документов. Так. Поменялся поставщик в сентябре по теплоснабжению. Было доп. соглашение. Нужно ли его виз размещать? Ну, я полагаю, что следует это сделать, как минимум в реестре договоров. То есть в графе наименование поставщика поменять соответствующую информацию. Вот, хотя в случае с доп. соглашениями, конечно же, есть обязанность размещать информацию об изменении цены объемов сроков, про остальное не говорится, но в данном случае я бы разместил, поскольку предполагается все-таки размещение виз информации о поставщике. В прошлом году размещали разделы МСП на три года. Как в этом году они перейдут в основной план, необходимо ли их править. Э, ну, <свеч> хороший вопрос. Я думаю, что они там и останутся, в каком виде, в котором они были. Править их э, э, править их. Я бы их поправил, скорее всего. Просто дополнил бы хотя бы ту информацию, ну, чтобы размещаемое извещение соответствовало тому, что там будет написано потому что иначе у вас не получится. То есть, насколько я знаю вот эту всю ситуацию, я, к счастью, не попадаю под планирование на три года МСП, но а, вообще нет никакой принципиальной разницы между этим функционалом, то есть там просто добавляются позиции плана закупки на следующий период, и у вас план закупки, получается, допустим, действует три года, у вас первый план позиции МСП, например, исполнился первый год, второй год, допустим, сейчас исполняться будет. Поэтому я бы там, наверное, тоже что-то внес, добавил, потому что считаться будет текущий год в плане расчетов по МСП. В прошлом году разместили план на три года с учетом требований для МСП, то есть срок 20-22 год теперь необходимо добавить 23 2023 год. Хороший вопрос тоже. Вот а если исходить из разъяснений, которые развитие давало по планам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, то получается, что обязанности такой у заказчика нет, потому что план закупки же у вас есть действующий, то есть вы его разместили, он у вас присутствует. То есть если исходить из этой логики, то добавлять ничего не нужно. Но я бы, наверное, проконсультировался, может быть, с корпорацией или с органом, который проверяет планы закупки ваши, вдруг у них понимание другое. То есть если вы добавите туда еще один год, то ну, вы себя обезопасите, конечно же, от каких-то возможных претензий с этой точки зрения. Поэтому можете добавить, но... С точки зрения требования о том, что у вас план закупки как бы размещен, вы его один раз подготовили на три года и разместили, но у вас же есть план закупки. Нигде же не говорится, что у вас план закупки, что вы его должны каждый год как бы переутверждать, вот этот план закупки, с тем, чтобы там, период планирования оставлялся три года. То есть вы его сразу утвердили на три года, вы в рамках этого плана действуете. Но вопрос может иметь определенные последствия. Если договор долгосрочный, есть условия автоматической пролонгации, получается, можем его бесконечно продлевать, и план позапрошлого года при этом не править. Но вообще, с точки зрения договоров с автопролонгацией, наверное, рекомендую вам делать так, чтобы, ну, допустим, если вы его договор с автопролонгацией внесли на три года в план закупки, ну, например, в какой-то период вы это внесли, то следует что сделать? то следует внести его в план закупки после того, как истечет тот период. Если вы, например, каждый... внесли его только на один год, то внесите его и на этот год, потому что ну, автопролонгация, по сути, это заключение нового договора. То есть, если действительно в реестре договоров можно поставить галочку, что договор с автопролонгацией, например, и куда уже вносить потом исполнение, но можно сказать, что договоры бесконечны. С какой -то точки зрения в план закупки я бы его включал ну, каждый раз. То есть если у вас на один год он включался, включайте его каждый год, чтобы не нарушать требования по планированию закупок. Потому что как воспринимают эти требования контролеры, ну, гадать достаточно сложно. Много вещей, к сожалению, в планировании вообще никак не учитывается. Приходится додумывать, искать какие-то общественные практики контрольные практики, как это все работает. Подскажите, мы в этом году утверждали план на 2020 год в размере 240 тысяч рублей, нам на конец года не хватает лимита. Заносить изменения в план закупки, ну да, там же лимит, он на что влияет? Лимит – это просто общая сумма позиций. Если вам нужно добавить позицию в план, добавляете, у вас там все увеличивается. Нет проблем. Так, ну давайте еще пару вопросов и будем прощаться. В начале семинара вы советовали проводить закупки на услуги интернета в этом году заранее. Пожалуйста, напомните, почему. Да, вопрос правильный. Смотрите. Появилось постановление правительства по котированию. Это ужасный документ. Еще толком не успел его воспринять. Ну так, понял, что это большая головная боль нам подготовлена законодателем. То есть постановление правительства от 3 декабря, номер 2013, вот сейчас я вам его напишу, как оно называется. В начале вебинара мне просили немножко о нем рассказать. Вот смотрите, вот это постановление правительства вчера было опубликовано, и оно определяет минимальные минимальную долю закупок товаров российского происхождения. Действовать оно будет с... 1 января 2021 года. Там очень много позиций, больше 200, классифицированы они по кодам ОКПД-2, и по каждой позиции кода кпд 2 требуется в определенной доли закупать товара российского происхождения. Значит, проблема первая здесь какая? То, что не указаны единицы измерения. Минимальная доля в чем? В стоимости количестве вот как определяется минимальная доля ответа на этот вопрос нет ну, полагаю что по стоимости наверное но это не очевидно на данный момент вторая проблема да, этого самого постановления то что ну вот де факто о чем оно оно говорит нам о том что Товаром российского происхождения признается товар, включенный в реестр промышленной продукции, установленный шестьсот 616 постановлением правительства 30 апреля 2016 года, но это постановление по запретам в рамках 44-го закона. И также российским товаром признается товар, включенный в реестр российской радиоэлектронной продукции то есть в данном случае для того чтобы выполнить эти квоты минимальные по закупкам необходимо что сделать необходимо закупать товар который присутствует в этих реестрах ну а теперь представьте что нет в реестре российской радиоэлектронной продукции и нет в реестре промышленной продукции товаров которые вы планируете закупать каким образом вам выполнять эту квоту совершенно непонятно поэтому но я думаю, что в следующем году и для поставщиков это будет большая головная боль. Вот я вам текст этого постановления сюда... Нет, не позволяет чат такое длинное сообщение сбросить, то есть де-факто нет никаких оговорок по поводу того, что, например, закупки до 100 тысяч рублей не попадают под это постановление правительства. Нет оговорок по поводу того, что закупки у единственного поставщика не попадают под это постановление правительства. То есть при первом прочтении у меня возникло такое ощущение, что речь идет, по сути, обо всех закупках, которые вы проводите, и вы должны будете в следующем году учитывать те позиции, которые... Ну, которые предусмотрены данным постановлением. Больше всего, ну, например, на что я обратил внимание, здесь много позиций по IT. Здесь много IT-позиций, здесь есть компьютеры, там, флешки, какие-то различные устройства именно IT-составляющих. То есть оборудование, например, там, бульдозеры, какие-то сложные машины, там, балалайки, ну, над чем больше всего сейчас шутят, да, это закупает ограниченный круг заказчиков. А вот, ну, например, там мебель, да, ну, с мебелью, наверное, не так страшно, российской мебели достаточно. А вот все, что касается IT, все, что касается каких-то специфических запасных частей, расходных материалов, вот это вызывает у меня определенную тревогу. То есть как закупать это в следующем году, если продукция в реестре отсутствует? каких-то специальных исключений в данном случае нет. И мне представляется, что вот в ситуации вот этой неопределенности, с учетом того, что постановление правительства вступает в силу с 1 января, если вы хотите попробовать минимизировать эти проблемы у себя в следующем году, то я думаю, что стоит попробовать в этом году опубликовать какие-то закупки, понимая, что те закупки, которые вы начали до 1 января, ну то есть те извещения, которые вы объявили, в этом году, в том числе вот по той продукции, которая предусмотрена постановлением правительства 2013, вы будете завершать по старым правилам. То есть, понимаете? Оно будет применяться к закупкам, которые вы проводите в 2021 году. Поэтому в части IT, наверное, в части, может быть, каких-то отдельных товаров, работы, и услуг, посмотрите это постановление, если у вас есть много проблемных позиций, которые там, импортные, которые в России не производятся и которых нет а в перечисленных реестрах, я так полагаю, что можно подумать о том, чтобы в этом году эти закупки объявить, потому что как будет решаться этот вопрос в следующем году, непонятно будут вноситься изменения какие-то в это постановление правительства, когда станет ясно, что оно не работоспособно в таком виде. Вот. Будут ли вноситься какие-то ужесточающие меры по контролю за минимальными долями и будут штрафовать заказчиков, сказать пока достаточно сложно. Будут считаться страны, включенные в таможенный союз СССР, как товары, но на данный момент нет таких оговорок. То есть наше правительство, как и в случае с 925-м постановлением, решило позабыть о существующих требованиях международных договоров, участниками которых является Российская Федерация, в том числе договор ОЗИАЭС, в том числе соглашение ВТО, которое в целом с точки зрения судебной практики, например, позволяет игнорировать 925-е постановление. Вот здесь продукция должна присутствовать в реестре, продукции нет значит она не российская итак коллеги на этом вебинар мой окончен благодарю вас за участие оставляю свои контакты до новых встреч и